Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Very Little Nightmares. Это последний эпизод, сегодня мы добьем с вами эту маленькую приятную мобильную головоломку, которая так или иначе дополняет вселенную Little Nightmares. Есть несколько небольших прикольных штучек, которые мы узнали о мире этой игры. Во-первых, что есть такое почтовое отделение, неплохое, в котором... Ладно, я прочитал комментарии, вы пишете, что это не шестая Я, по-моему, уже говорил в прошлом выпуске, но я не помню, я играл неделю назад Я забываю, что произошло неделю назад Короче, мы оказались с вами в какой-то детской комнате Детская комната есть вообще во всех учреждениях, вы заметили? Оу Ух ты, жутко Так, мы можем, получается, сюда забраться вот так вот Ага и теперь нам нужно что-то большое и тяжелое положить. Давайте встанем на эту кнопочку. Что произойдет? А ничего. Паровозик произойдет. Мы можем прыгнуть на паровозик. Может быть, нам надо его как-то... Хм. Хм. Также мы можем забраться на этой лестнице, но... Ага, тут мешается эта доска. Вот. Уу. Все. Просто юла. Стоп. Хорошо, мяч. <с -nen over> Хорошо, мы нашли нома. Но нам не пройти. Не пройти, потому что мы заперты в этой комнате О, Вспоминаю свои детские годы Когда я был заперт в этой люльке Кстати, у кого из вас Самое раннее детское воспоминание Насколько оно раннее, точнее У всех есть детские воспоминания Я имею в виду, какое самое раннее Я помню, как я стоял в люльке И ждал, пока родители проснутся Я вот так стоял То есть это было, Да ну, я совсем был мелкий Давайте, значит, что сделаем Просто попробуем сюда прибежать А вдруг получится А, все так легко было Uh. Okay. Окей, это, это не очень хорошая идея была. Я okay, надеюсь, никто не придет сейчас. Ой, все роняю. Ага, собственно, е yeah, теперь можно паровозик, да, задействовать. Паровозик же вот куда сможет нас отправить? Все, я понял. Пока мы держим, он едет Все, вот как надо было делать Ох, такое гудение прикольное Идем а, Все Нам нужно за дном Кстати, ой, ой, ой, ой, ой Что такое? А, мы здесь просто эту щеколочку, да, уберем? Все, мы свободно бежим, где-то ном! Быстро иди сюда. Мы тебя используем, как обычно, мы это делаем. Шкодишь? Он шкодит, смотрите. Он прыгает на этой кровати. Кстати, что это за маленькие микроматрасики такие. Повсюду, причем. И какой-глазастый, то глазастый, очень неприятный глазастый мужчина. Но у него статный вид. Возможно, он благородный. Из благородной семьи. Так, что, что мы здесь делаем? Не знаю пока. Пока у меня нету... О, блин. О, блин. О, я боялся, что кто-то плавает в этой ванной. Какой-то новый монстр. Мы же, кстати, дворецкого-то не убили. Мы никого, в принципе, не убили еще. Хорошо, мы выключили воду. Тогда валим отсюда. И идем вниз, да? Идем в ванную, собственно. Но прежде чем мы пойдем, давайте посмотрим, вдруг тут что-то есть еще. Нам надо каким-то образом завладеть этим Номом. И... Стоп, стоп, стоп. Вот сюда можно, да, пойти? Во! Мы еще можем сюда залезть. И там вон кишка, видите, наверху? Но это, скорее всего, какой-нибудь секрет. Это, в принципе, мне не настобо нужно. Ах ты, маги, засранится. А. Но он нам открыл путь. Вот как мы можем попасть сейчас на кровать. Если мы, конечно, способны протиснуться. Нет, мы не можем. Стоп, мы сейчас найдем всех номов, они будут прыгать на кровати, пока она не сломается. Это сделает нам какой-то новый проход, видимо, в ту кишку. Мы были здесь уже? Нет, мы здесь где-то другая ванная. Окей. А -а -а. Два туалета А, ну это один это писсуар Не писсуар, И забыл, как называется бидуар Не Как это называется Не помню я Мы для чего-то Стоп, мы для чего-то закинули Во-первых, эта штука, кажется, может двигаться Нет Я вот там вижу, просто фен стоит Лежит, точнее, на полке Но я не знаю, нужен он или нет Стоп Так, так, так Что это? Это головоломка Хорошо Смотрите, вот внизу Ребенок вверх ногами Может быть, все должно быть вверх ногами? Хорошо. Они сейчас все вверх ногами, но это никакого эффекта не возмело. Значит мы ошиблись. Давайте в ту ванную пойдем, вторую. Где мы как раз таки воду включили или выключили, не помню. О, так. Ой, простите, я вечер записываю это и хочется уже спать, если честно. Это тоже загадка. Нужно правильно унитазы поднять, правильно сидушки. Так. Не <смех> задаю вопросов. Где-то здесь будет точно... Да, да, да, да, да. Собственно... Собственно, здесь все, кажется. Хм. Давайте, знаете, что сделаем? Попробую включить воду еще раз. Мне кажется, что она и в той ванной тоже... Божь, я могу взять этот шарик? Так, вот это вообще интересно уже. Теперь я как-то запутался совсем. Видимо, это нужно на что-то прицепить. На... на Нома, например. Кстати, смотрите, там на том шкафчике... Вот, еще один Ном есть. Так, погодите, мы можем на него нажать. у, -у, -у, -у. Окей, okay, хорошо, итого их уже четыре Нужен пятый Вот, я и забыл, надо же пойти попробовать еще раз включить ту воду Забавно, да, что там лежит матрас, по сути не такая уж и тяжелая вещь, почему она не может ее столкнуть Не продумай, да и по-моему Так, здесь мы включили Теперь что? Теперь попробуем пойти в ту ванну, посмотреть, что это нам дало Мне почему-то кажется, что это вряд ли что-то дало Разве может быть такое... А, погодите, мы, в принципе, включили трубу Чтобы вода пошла по трубе И, возможно, она льется повсюду, да? А, вот ты где! Все, все на месте Не знаю, нужны ли вот эти картины мне, но давайте посмотрим Судя по всему, сейчас что-то произойдет. А, нет. Погодь, с картинами еще надо что-то сделать. Вот, например. Вот эта картина. Вообще, можем к ней как-то. Кстати, да, мы еще ее не крутанули. Давайте попробуем. А, здрасте. Вот и пятый. Шестой получается женом. Этого достаточно? Этого недостаточно Короче, друзья, каюсь Я задолбался бегать здесь Я посмотрел все, все, что можно И в итоге решил обратиться к прохождению Очевидно, мне не хватало одного Нома И вот что надо сделать Надо просто запрыгнуть было в эту горочку В эту трубу И вот он, последний Ном Охренеть. Я так здесь, я здесь не знаю, минут 30, наверное, туда-сюда хожу. Вот что должно произойти в итоге. Все, сорян, пришлось посмотреть прохождение. Иначе я бы застрял тут надолго. Так, собственно, теперь мы можем пройти в эту дырочку маленькую. А здесь. Семь номов и одна девочка. Как белоснежка прям. Это отсылка. Зачем мы тут? В чем прикол? Стоп, наверное, мы можем здесь залезть, да? Как-то вообще сейчас странно было тенью шестой. Ну, условно шестой. А может быть этот плащ потом достанется шестой? Если так в конце будет, то... У -у, прикольно. Но... К счастью, мы продвинулись дальше. Мне уже интересно посмотреть, чем это все закончится. Смотрите глаз. Нет. Это почему произошло? Это потому, что мы побежали, да, наверное? Тут надо аккуратненько идти. Черт, его дворецкий. Жалко, мы его не убили. И так он отправил что-то... Куда-то туда за дверь. Куда и мы сейчас направляемся с вами. Что? Это дети? Это куклы? Дворецкий всех усадил. Только надо быть очень осторожным сейчас. Он может в любой момент зайти. Или не зайдет. Упс. Слишком громко. Блин По-моему, это очень слышно Ничего не поделать Слушайте, прикольно Вроде ничего не произошло, напряжение столько сейчас было во мне Фух Эти Моменты выиграют всегда, когда нужно убегать от кого-то Когда ты ничего не можешь сделать, кроме как бежать и прятаться Ах. Так, куда нас ведет? Сейчас надо на эту люстру будет прыгнуть Так Окей Окей И мы Что произошло? Я видимо Тут надо прям тайминги, да, нужны? Сейчас Хороший Евгений 102 второго раза отлично сработал Телевизор Телевизор Отсылка. Это намек на вторую часть. Да, все, я понял. Мы можем здесь сесть и притвориться игрушкой, которая также мирно смотрит телек. Телеки, точнее, их тысячи. Только на какую сесть? Давай -ка лучше сели его вот сюда, да. Мне кажется, то кресло это для дворецкого. Слушайте. А! Okay, кажется, мы каким-то образом сделали правильно. Ладно, ладно. Теперь толкай нафиг эту тележку. Зачем? А, мы как бы забаррикадировали дверь, да? Для него. А он вошел в эту дверь, чтобы мы ее баррикадировали. Окей. Okay. Хорошо. Вот оно решение. Просто пройти здесь надо было. А, но ну, тоже тележка стояла. Я бы не упал иначе здесь. Она мешала. Все. Так, хорошо. Ну а теперь в эту щель. О ну, о Стоп, погодите, эта девочка живая Что это за маленькая принцесска такая? Это аллюзия на золотую молодежь, аристократочку, которой все позволено, все можно, да? И на все есть денежки У нас здесь... Да, двери бесполезно пытаться открыть. Хотя почему-то какие-то двери открываются. Хорошо, попробуем сейчас встать. Ага. Я понял, надо... Нет? Стоп. Ну вот же нарисовано, что от низких нот до самых высоких. Нет, все-таки с нижних... До верхних Вот А, два раза, да, получается, это Ну, я не знаю, я, я не силен в нотах, честно скажу вам Я, конечно, был музыкантом, я всегда об этом говорил, но я не силен в нотах Мне что-то объясняли, но я Это мой косяк, на самом деле, надо бы Неплохо знать, на самом деле вот что, пришли вот, например, такие головоломки. Эм, так. Окей, повезло. Мы сделали это хорошо. Теперь у нас есть с вами какие-то стрелочки. Что? Оу. Хорошо. Это выше. Это ниже. Ага. Тогда это... А дальше куда? Фу, ух, опасно. Как это, блин, работает? Она работает до предела Я понял Вот, да? Собственно, куда нам нужно попасть здесь? Охренеть Не-не-не-не-не, а, погодите, погодите здесь какая-то кишка. Опа, здравствуйте. Что это все значит? Ага, это просто еще одна секретка. Новый персонаж сейчас выпадет. Ух ты, ты интересный. Получается, мы сейчас можем отсюда вниз. В самый низ, да. Нет, давайте попробуем вот сюда до упора и сюда. Ага. Выше мы никак не можем, только вниз. Погодите, а если я вот чуть-чуть ниже? И вот сюда. Я смогу выйти? Вот, я смог выйти, все, наконец-таки, проходим Я почему-то хотел прямо к двери подъехать зачем-то Это меня сбило с толку Так, смотрим, значит, всякие здесь картины Как всегда, повешенный чувак висит Опа, девчонка Она как-то... Она, как она какая-то агрессивная, судя по всему Хорошо, нам не нужно попадаться к ней на глаза, это я уже понял. Хорошо, она ругала ее. Что она там сейчас делает с этой куклой? Это было очень громко. Хорошо, в эту сторону получается. Я, я Мир тупо за ней следуем. что же нам нужно здесь делать? Может быть, надо не бежать, а просто идти спокойно? Просто таки идем. Идем. Нет. Это будет происходить все время. Опять тут сижу фиг знает сколько, ничего здесь нету. Я решил посмотреть в прохождение опять, что нужно делать. Оказывается, здесь надо бежать. Несмотря ни на что Просто берешь и бежишь Вот Вот так мы проходим Опа, мы на улице Бегом, бегом, бегом, бегом Нет Все, беги Твою мать Это прикольно, погонька Давай, давай, давай Ого, почему сейчас ты тебя задело Так, хорошо Давай, сейчас без осечек Сюда встали Побежали Побежали Хорошо, этот кулак, видимо, падает гораздо быстрее, чем все остальные. Значит. С ним вообще нужно просто вот тупо бежать и все. Так. Вот сюда. Все. Да, они быстрее просто падают. Да ладно, сейчас все заново. Но в целом справедливо, ладно. Они сделаны. Так, это сейчас все будет падать, да? Есть! Хорошо, что теперь? Что теперь? Давайте сюда, что ли, не знаю, полезем А это ловушка, да? Просто это ловушка, я понял Сейчас сюда при... Да, он идет за мной Хорошо, просто бежим здесь Сволочь Надо бежать сюда А там ведро сверху на меня сейчас упадет, да? Нет Ладно Хорошо Блин, это фонарь. Я уже не знаю, к чему быть готовым здесь. Девочка. Помочь. Одновременно. Может быть. Давайте еще раз попробуем. Может быть, этот цветок подвинуть? Нет. Мы должны одновременно нажать с ней. Раз. Два. Вот, все, просто бить надо и все. Фига метнулась. Мы поможем тебе, я и, я и шестая, псевдо-шестая Но она меня что-то не особо ждет О нет! Офигеть, запульнул он Хорошо Ну? Давай, хорошо Так я прошу, просто жди меня Беги, беги, беги, беги. куда тебе? Типа? Ну, сволочь. Ну, сволочь, не игра. Тихо, здесь аккуратно. Упадем. Ну, почему ты упал? Я же перестал бежать, ну. Ненавижу эти игры. Да сейчас ты что, падаешь? Сьючка! Хорошо. Идем. Встали и идем. Ну, сейчас она идет медленно. Я ж тогда нормально шел тоже. Окей, окей, окей, окей. О, блин, куда мы бежим? Сдохла! Что сдохло? Неважно. Кто-то ее убил. А что она сдохла-то, непонятно? Она не выжила вообще. Ну не все, не все выживают. Куда ты? Окей. А! Она спать, что ли, просто легла? Мы оставили ее позади. Все, прости, но, но нет. Нет, ты обречена. Видимо. О, май год. Куда мы? Куда мы идем? Слушайте. Это очень странный плач был сейчас. Это да, девочка. Что? Валим, валим, валим, валим, валим, валим. Она не сможет. Она сможет! Хэмразота! Как можно пасти вниз головой? Ах, тут тварина ползучая. Она меня догоняет, походу. Быстрее. Голуби! Атакуйте ее! Да Надеюсь! Крошки! Нет! Черт тупые голуби! Зря я доверял вам! Слушай, ну сколько, сколько, сколько мы еще будем пластить? Она меня догоняет же! Она все ближе! Слишком долго! Я должен что-то сделать? Я не знаю, что мне надо сделать. С вами сейчас просто догонит. Просто догонит. Вы заставите меня еще раз спускаться этот долгий... Помоги мне, девочка! Я тебя бросил! Т ладно, <связать> неважно. Просто верим. А... Все. Давай, давай! Да, блин, ты! Окей, девочка, сейчас тебе помогу. Сейчас, а, надо два раза, надо три раза. Блин, я бы точно не успел. эта баба слишком близко, близко была ко мне. Сколько можно ползти? Давай быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Все. Блин, ну это напряженно. Соглашусь. Это напряженная очень часть. Мне нравится. Правда, иногда бывает не туда. Ну, телефоны дурацкие. Это вообще не для игр фигня это. Ну что надо сделать? Что есть? Вот затыльник смачный. Так тебе, изболовная. Я бы сказал. На меня смотрят дети. О! Смотрите, что за коса? Что мне надо сделать? Мы упали. Да, это точно не шестая. Нам спалили эту косу. Но почему сделали тот же самый дождевик? Да, я угадал правильно. Но как тут дождевик окажется в том городе? Чтобы он оказался именно в том месте, где мы его нашли во второй части. Его должен был кто-то еще принести. Тем не менее, как я и обещал, друзья, мы сегодня с вами закончили Little Nightmares. Very Little Nightmares, точнее. Было местами очень, прям очень уныло. Я согласен, я... Есть игры, которые просто ну, не дают мне, знаете, ничего. Вот ты играешь и такой... Потому что здесь очень много загадок, это такой тайм киллер на самом-то деле. Просто ты из одной комнаты в другую, потом обратно, потом еще раз туда. Очень много клацать приходится, чтобы решить одну головоломку. Вот они чисто убивали время, вот этими вот заставляя тебя туда-сюда ходить постоянно. Это очень подбешивало. И тут, тут нечего комментировать, ну сейчас типа я пойду сюда, э, я пойду туда В целом мы увидели просто немножечко интересных дополнений к вселенной Little Nightmares А это уже не зря, значит, мы поиграли в эту игру Последняя часть была прикольная, мне кажется, всю игру можно было бы сделать вот такую напряжение Когда ты бежишь, убегаешь, думаешь на ходу, быстро э, Ну вот, короче, вот таким вот образом сделать, не знаю Прикольно, в целом неплохо, вот так вот если не торопиться никуда, спокойно ехать в метро где-то, прикольно играть в эту игру. Также, опять же, если вы фанат этой вселенной, как я, как мы с вами. А, я тут готовлю видосик для вас. Не знаю, когда он выйдет, скорее всего, я, короче, я задолбался пытаться там в какую-то актуальность попадать. Я просто буду делать, как мне хочется, и все. В общем, делаю видос по Little Nightmares. Свое мнение скажу о сюжете, о символизме и о том, вообще, что за игра такая. Прикольная игра или неприкольная? Вот, мое мнение будет прикольным или неприкольным, вы скажете уже своими лайками и комментариями. Ждите этот видос и спасибо всем, что посмотрели это прохождение. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Если вы хотите увидеть больше видосов, то подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И с доску своими. А также не забывайте про мой телеграм, мой ВК, мой инстаграм. Все будет в описании. Все там внизу. Короче, становитесь частью семьи. Ну, е -мое. С вами был Юджин и всем пять!